Доброе утро. Доброе утро, бабушка. Доброе утро. Максим! Доброе утро. Бабушка заставила пченюшку есть. Бабушка осталась хоть чего-нибудь да. да. ну, да. Папа у нас вообще сонный. Я сонный. Лицо болит, да? Все стягивает. Пойдем, покажу. Вода ушла Еще сантиметров намного. покажу. Мы же с бабушкой втыкали палки. Я в кашу уже переставила покажу что так палочка яла! вчера в 10 вчера вот здесь вот я ее переставила сюда и там у меня такая же палочка та вот эта коса на котором вчера ездила увеличилась еще вот здесь появилась надо можно на нее сегодня сходить максим решил покупаться сейчас прилетели только что были мимо жалко камеры не было воды нет Подлетело два 2... аиста, а два лебедя, большие, и До середины добежал. Молодец. А! Типа скупнулись. Но вода теплая. Вот это доброе утро. Да. Сильно? Хочешь, иди пробегись. Все умылись, наскакались, набесились, накупались. Максюха выпросил поиграть папу в бродилку. Бабушка у нас ушла. Купаться туда, туда опять. Охев кусает. Вот. Максим тут голопопой сидит, играть загорает. Бабушка привезла прикольную штучку. Сидишь черненькость, царапываешь, и получается картинка. И если слегнуть руками, то у тебя будут черные руки. Да? Ну давай, царапай. Ты голопис? На тебя придется замазывать. Все. Все садись и не шевелись. А? Ложись прям лучше. Ложись на спину. Ну, хочешь вот так. Глопоп попка. какое. И стыда, <свят> Аккуратненько. Ничего страшного. ]ختеребим. Пап, а бабушка на площадке загорала моем. Смотри, какая скорост... скорость. Скорость. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, Все, Маша, Ты еще лежишь, я тебя привезу. Все. Доставили груз. Голопоп. давай гилопоп. <соторопольщик> а да, побольше стал здесь. Да, вообще. Вчера было так вот этот. Ну так вот тут. Верхушечка. Фу. Мне кажется, здесь тоже пересыхает, да, все? Вот эта часть тоже пересыхает. Я думаю, что? Да. что? Ага. А вот где ты загорал. Ага. Вон опончики загорала. Загорала. Загорала, можно сказать. Ты можешь лечь на матрас? О, да. А вот только ты я его хочу. Жилет-то можно снять. Беги! Все, бабушка выиграла. Все, побегали в догонялки, мани. Сейчас перерыв. Сашка. Ой, Сашка, мама ушла с Максимом на экскурсию туда дальше, куда мы вчера ходили. Те, кто не видел ролик, он здесь или здесь, вот здесь, наверное. Вот. Так что я сейчас их жду. Лежу, загораю пока что. Сашка не знает, что там делать. Отдыхает тоже в лагере. Вот, и поплывем обратно. А, надо умыться еще. Вот, вот надо ставить греться. Все, уверен? да. поплыли. сейчас папа вернется. И тебя просто не <laughs> Кто-нибудь тебя выводит. Я? Я еще тут девчонки. девчонки. давай девчонки. девчонки. девчонки. я. Папа, давай. девчонки. Ну, девчонки. вперед, девчонки. ребята на нас принимать будет. Берем все. идем в лагерь. Смотри, Максим. Сейчас приходим, а Сашка там спит. Да, пустой. Не, по-моему, костром попахивает. Она, скорее всего, попыталась костер да, К нам приехали продукты. Приверем да. будем... грибы на плесень. Да, сейчас будем жарить пельмени. Пельмени, пельмени на мангале. И грибочки. И грибочки. А, мама с Максимом, с дедом уехали в родник. в Купаться и на родник. Все, я пошел да, делать. А я пошел делать Давай. Сейчас замариную. Давай. У нас будут грибы. Просто там пельмени, если равно скажем, что чуть подействует. Курицы запущу, грызем Вечером у нас там мясо миллион. купать миллион. Всего миллион. Отлично. Сейчас ждем гольков, Максим там упыли, о, там они плавают. Да-да-да, Максимный. Кипяток? Сейчас грибочки и... и мир. Сейчас будет вкусно наверх. Мне разу сделали. едим на полдник блины с ореховой пастой. Да? Да. Если поместится, да. Ну, я мед в то есть Максим поспит? Да? Да. Я их поджарю и просто положу. Да? да. Вот они. Мы такие обычно брали с вишней вкусные. либо вот для уже. Тя. На удивление мы уложились с материалом отснятым на одну флешку. Ты, короче, как раз когда плав, пока плавают, мы по-любому уже приготовим, я думаю. Иди. Потом покушать, Максюху положить спать. Я за это время пожарю блиночки. Отдохнем. Я, кстати, почти доубиралась. Я хотела там. еще... Чего сейчас... <музык> да? предлагаешь? Это гос, да? Нет. Что ты предлагаешь? В пельмени вырвали большую емкость, сразу майонез туда, посоли, специи, чтобы я ж там не перемешаю. Ну давай, сейчас так и сделаем. Сырная, вредная пища. Опять учудили очередной раз того, что мы не делали. Леша решил, а еще специи? Специи, да. Бах, и там мяса, для шашлыка. Сразу замеси специи, все делать, перемешать там уже. Там Ролтон в... есть, муж Ролтон был. В таком состоянии все это туда вывалить. Больше, больше, больше, больше, больше, больше. А еще больше? Хватит. Ролтона? А где у меня Ролтон? Маленький пакетик такой, который? Да, там один он был. Он прям один одиноконкий. Это здесь охранник. вот Вот он. Но я его весь не буду высыпать. Весь высыпать. Что там мало Мало, да мало, там вот, соленый слишком, я бы не солила бы. Это не много, Да, вот больше не будем. Да да, на... да, нормально все. все. Ну, а. Много. Все. С мисками только прогадали, надо было наоборот. Да. Ну всякое, короче, я пошел там раздувать Ду Дуло. Все, Леша сказал, что все готово. Прошло минут пять. Получилось у меня все перемешать. Вот сейчас такая вот штуковина специи все налипли на майонезик они короче такие запечененькие будут да О, ну -ка. хера то что там делал да нравится да. давай подожди масло надо а ты еще и масло хочешь а если сейчас масло начнет капать на уголь. Ты представь, что будет? Будет пожар. Что такое? Прям слепень на слепни Сегодня. А потом нам там ходить. Надо закопать. Ты сам с маслом не в свой. Нам еще надо на блины. Оно там много, да? Держи. Оставляй сейчас внизу. Тише. Ой, вот масло А я тебе сказала. А я говорила, а я говорила. что все, я бегу, пока все мыть, убирать? Ой, там прям течет, капает, папа, там горит. Мне надо какую это... мешалку, да. лопатку. Да. Сейчас будет. Вы не представляете, какую вкусноту папа делает. Выглядит капец как аппетитно. Ладно, ну, штучка подгорела, это ничего страшного. Но так выглядит вообще обалденно, да? Где у нас наши, я не знаю, лодок слишком много, тут плывет, там какая-то, я не знаю, куда они пришвартовались, где родник, не помню, Ну куда-то они уплыли за водой. Готовы, думаешь? Ну, да. Он, он, он жаркий, он. Все, давай. Исследуем грибочки сразу, я по по-моему, мисочку, вы для грибочка. Сможешь высыпать, получится у тебя? Грибочки ставим. А я уйду. Грибочки тебе. Ай, сейчас накрою все, и пусть горячая стоит. Уже шипай, только там эти покрупнее, так что жарить придется не, не супер быстро. Я как раз успею и те запаковать, и миску всю намыть. А лопаткой прям с гриби. Кайф. Оставляй, я пойду запакую. Сейчас запакую пельмешки, чтобы они не остывали, и на мою тарелочку под грибочки. Папа у нас прямо шеф повар там такие прям куски пламени круто мне кажется, мы сначала средненькие да, снимем, а парочку огромных еще допекать будем да? Отлично. все, грибочки готовы сейчас только еще большие предложения есть запечь потому что внутри они, скорее всего, веденистые все да? угу. не дождались мы своих не знаем, где они, что они, сколько они мы попнулись, охладились и решили садиться есть. Не. Пепси хранится у нас здесь девятый день. Прохладненькая, вкусненькая, хорошенькая. Сейчас так кофец. Пока что пепси, а есть. В смысле пока что? Ну потом же не будет пепси настоящий. А, не -а знаю, кстати, говоря, что такие все вроде тоже уходят. <laughs> Макдак вернулся и нам нормально. Угу. Вкусим. Да. Приятного нам аппетита. Все, мы поели, а их так и нет. Так что мы наедены, отдыхаем, ждем приезда всех. Кормим бабушку Максима, деда, если захочет. И нам нужно будет договориться насчет уезда завтра, что у вас сколько планируется, и уже пытаться под это подстраиваться. Мы хотим наготовить мясо и отвезти его домой, чтобы дома вкусненького еще покушать. И либо это будет сегодня вечером, либо это будет завтра. И они уже приехали, и сейчас мы их будем кормить. Все. Что еще интересного рассказать? Я не знаю. Держи. Пошли, надо вот взбирать. Все. Перевезли нам воды. Возьми. Возьми. Сейчас перелью. И они там, в принципе, уже идут. О, бабочка. Какой большой. Все. Живи. Все поели, наелись, чего то а? Отдохнули, осталось все, что в принципе осталось, три ноги, тут десяток пельменей и десяток грибов. Сегодня все в течение дня доедим. Сейчас я с Максимом побесюсь, он хочет в бассейне побеситься, сейчас они к чайкам сходят, там в гости. Дед с бабушкой приехали. Вот. Сейчас они там прогуляются к чаям. И я с Максимом побесюсь, он хочет поскакать в бассейне с мячиком. И потом я, наверное, поджарю, не наверное, а поджарю, потому что нафиг они здесь лежат. Эти блины, они сейчас холодные, все прекрасно, только-только разморозились. Вот. И надо будет помыть посуду. Все. Ты перевесил солнечную батарею? Зарядили момент телефон на 70%. Сейчас заряжаем. А, вон аккумулятор зарядился. Сейчас, значит, поставим папин телефон. Да? Держи. А то как завтра без музыки? В машину без наведа приехать. Правильно? Угу. Пять процентов. Вот, я думаю, до пятидесяти 60 сейчас добьем. Yeah. да? Да. А то мою сигарету надо 30 часов. Все, отдыхать пока нет никого. Отдых. Целых пять минут есть. Тишины. Даже не представляю, Мы пропустили такой классный концерт, как мы кипятили молоко, и как оно отставало от стенок. Да, накипятили, вроде не спортилось. Нет, сейчас, Максим, будет молочко шариками, еще мы будем блинчики с ореховой кашлей Мы такие толстые отсюда уедем. У нас здесь целый год, Нет, Ты думаешь, их будут есть прям? Я сейчас съем два, Максим съест. кого там Вкусноту. Я думаю, это уже... Сейчас, вот это еще поджарим. А Перерыв? Да. Подготовился. И сейчас те три, все. Мы сейчас три съедим. Максим съест. И бабушка, все все съели, все глины. Да. Кто еще чем занимается на природе? Видел, возьми так, Меня кусают еще. Примерно. Угу. Сейчас еще три. Прям готовкой пахнет. Блинами. Они классные, они уже поджаренные. Просто а. разогреть. Ну, ну, поджариваю, вот просто до желтенького. Мы дома такие тут ждем. Взял за Максимку. А! Давай поедимся быстренько, чаек. Ну, иди пока купайся, иди, пока чай не грею, иди. Просто нафига? Максим такой, я хочу длину. Это же надо замесить тесто, жарить там литр целый молока. сколько? Ну, часа полтора, а то и больше. Из морозилки достал, поджарил уже с начинкой совсем. Они с Пахнет съедобно. Мы же ели всегда такие с лишней. с горячей сковородкой над своей рукой Чего? Ничего. Это была ты как взернулся? я же напугалась, что я то жахнула Уж, уж, нифига себе Уж, О, нифига они не кусаются? Нет, они, дожди, придурок, они кусаются, но они не ядовитые, не надо. Они дед палатки Да я, он упал, я притащил бы Фига они себе. кусаются, но не ядовит. Но кусить могут больно. Нет, вот такого ужика приносил прям в комнату. Покажу. Блин, надеюсь, увидел. Представь, я подхожу. Здесь хвост. Здесь, сверху? Так она так заорала. Ты не так, я, так я что зарал, то Я рада, я стихоную руку тянула. А здесь такой черный хвост. Прикинь бы, сейчас этот зарядник потянулся. Я думаю, Оп. Я думаю крысы нет. Не крысиный хвост. Там, понимаешь, что это змея или ящерица? Не... Блин, надеюсь, видно было скорее. Видно, Мам, я было. увидела прям по палавке. Какой ужас. Напугалась. А откуда? А ч мы за столько дней ни одного, а в последний день столько лет? Тут, ну просто тепло, солнце, залез, прекрасно. К вам бы туда не заполз? Нет, туда не заползл. Внутри Все не заползла. Крутяк. Ну, уже вечер. он палатки. Ну, он уполз, наверное. Он знаешь, что мне кажется, он внутри палатки. Под, под этими Мне под... Кажется, между тем. Я увидела, как он начал взвиваться, я увидела бошку. А ты можешь остановиться и посмотреть? Я просто услышала, как бабушка закричала, думали, ее жахнули. Ну, типа угу. пчела какая-нибудь. Ты не заснял, как она? А ты снимал меня, снимал. как я... Снимал. Давай посмотрим, что там получилось. Давай. Надо письмоторик сводить. А что? Нам почти... Нам 6-7 лет, да, пора. Нет, мы кусаем только. Что с лицом-то? Вкусная? Он сейчас кофе останется, чтобы кофе пить. Не проживал? <решил> <Нет>. <решил> сначала. Проживал. Угу. Не очень презентабельно я выгляжу. Алексей в принципе тоже. Но сегодня мы поленились помыть голову, поэтому на башке сопли. Но ничего страшного, завтра будем мыться. Вечером в нормальной ване, а здесь хотя бы на моем голове и Поедем. Мы завтра, мы договорились, завтра за нами приедут примерно в 4 часа, до 4 мы будем здесь, завтра будем готовить мясо для дома, будем собираться, будет, короче, весело. А сейчас мы идем добывать дрова на прощальный костер. Да? Да, мы вчера... А, ну и сегодня уже Леша с утра ходили на ту косу через эту маленькую. Смотрите, сколько много теперь там песка. Я показывал. Насколько я показывал. сильно ушла вода. Да иди ты нафиг тогда, раз ты показывал. Ничего мне не оставляет. Ничего не дает показать. У меня, кстати, так морда странно сгорела. У меня здесь прям коричнево-больнющее пятно. И оно все слезет и будет отвратительно. Во-первых, мы можем забрать вот эту палку. Она здесь вообще беспонтовая. Она не дает никакой тени. Куда? А там пауки же. же. А? А я там зачем? А я боюсь. Ты там снимал хоть раз? Да. Ну, Пойдем Если я буду кричать, ты меня спасешь? Обалдеть. А чё, какие заросли? Потому что тут змеи могут быть. Охренеть. Ой, какая штучка. Это что такое за байда? А как мы ее сберем? Мы ее не... Надо пилой. Это не поможет. Какой кошмар. Так, а мы ее как спалим-то? Топором никак. Как ее полить-то? Как ее полить-то? дает, папа. Это ничего себе. Пойду страшно. После того, как бабушка нашла змею в палатке, мне уже все страшно. Так. Мы заберем вот эту бревнушку. Сейчас холодильник только надо поправить. Потому что я его распотрошила теперь. Так, вот мы Красивый. Папа, ты просто герой. Ты можно полить всю ночь ее Бабушка сейчас увидит, у нее будет инфаркт микарда. карда. А мы сколько это полить-то будем? Ты мне скажи. Блин, пилу забрал, да, дед? А я тебе что сказала? Ну, разрублю как то Не разрубишь ты ее. Предлагаешь здесь разрубить? Разрублю. Стой, дай, я уйду. Ты хочешь здесь ее рубить? Нет. А ты уверен, что ты ее сможешь разбить? Ты попробуй хотя бы одну. Разрублю, ты попробуй. Разрублю а если нет? Вот. Разрублю. вот это папа дает. Жалко, да, пилу зря отдали. Наши полчаса прошли как? Леша развел маленький дымок Костром сложно назвать Просто чтобы отогнать комаров Уже нарубил вот столько А я подготовила Максиму Вот такую вот огромную Кучу маленьких веток И нам чтобы это все можно было спаливать Оно горит быстро, но очень ярко Потому что очень много сухих листьев Леша, ты сколько собираешься разрубить? Сколько? Дурацкий топор из-за этого очень проблематично. Был бы он в исправном состоянии, было бы намного быстрее, наверное, да? Бабусю. Угу. Бабусю чуть не заклевали. Видишь, как топор улетел. Может. Я предлагаю 5 минут посидеть. Я задолбался вообще. Дай мне покурить, ку пожалуйста. А у тебя твоя село? Угу. Предлагаю 5 минут посидеть, и можно пойти в холодильник за Да. Да? Кушать хочется? Пойду свистну. Прям что-то у меня живот распалился. Попить хочу пепси. Сейчас сядем и свистнем пельменину. И грибок Мы как раз разговаривали а, Что мы когда собирались Лешка говорил, что вот Нафига ехать на 10 дней Пяток дней хватит Я говорю, не, фигня Все это надо ехать на 10 дней И вот сегодня я пришла к тому ощущению Наверное, что уже хочется и домой Уже хочется и в ванну И зажирали, и закусали И хочется в прохладу если приезжать там на неделю, все равно не успеваешь насытиться вот этим вот всем, чтобы тебе действительно захотелось цивилизацию. Иногда так вырваться там раз в пару торых лет. Действительно недели на полторы, на две, чтобы прям И захотелось вернуться домой. В такие моменты Селена начинает ценить своего мужика. Потому что без его помощи здесь вообще никуда. Ты помрешь, замерзнешь и с голоду помрешь. Еще раз. После того, как просто помрешь. Вот. Разговариваем уже про новую камеру, короче, мы с ним. Если выйдет классная новая GoPro, наверное, мы нашу сменим на новую. Конечно, нет смысла с восьмерки на десятку переходить там. В принципе, только экранчик спит. Нафига он не нужен. Там... Короче, если очень классно выйдет новая камера, мы свою сдаем. Мы так и с двумя прошлыми сделали. Мы одну сдали, купили другую, ну в ломбард. На авито мы даже не паримся, это просто долго У нас есть знакомый в ломбарде, мы такие Забирай Купили Осмо Сначала был Canon 360... 650, 600D Canon 600D Потом у нас была DJI Осмо Пакет и потом мы ее продали и купили вот GoPro Hero 8. В последний месяц комментариев было 20, наверное, на что мы снимаем. Вот еще раз говорю, GoPro Hero 8. Если будет что-то лучше, в районе там хотя бы 45 тысяч, то мы свою быстренько сдаем, добавляем 1010 и покупаем другую. Просто потому что Ее бессмысленно на нее снимать лет 5-7 и потом покупать новую камеру за 45 тысяч, если эту можно сдать больше, чем за 20 да, у нас несколько аккумуляторов, ну, там, короче, полный набор у нас, куча всего еще докуплена, не суть. Я к тому, что, типа, нету смысла нам на нее снимать лет 10, когда она живет себя и купить другую за 40 тысяч рублей, нам проще эту продать за 20, там, с копейками, и... Чего? Чего? Я, сейчас. Не я снимал с ней. Сейчас, сейчас. Пора дать, там на 20 тысяч рублей эту камеру и просто добавить там 10-15 тысяч на новую. А прибыл у нас всяких типа вот таких, которые вот вообще... я сегодня сплавал с ней, Максимум. Да говорю. Комплекта этого всего нету. Мы докупали это все отдельно, то есть есть такая на руку. Есть поплавок, который не тонет, и еще куча. Это все крутится, тут вертится. Вообще суперская фиговина. У нас сегодня счастье. Мы зарядили портативку аж на 4 палки. Сейчас заряжаем сигареты. А сейчас мы с Лешей бежим за купатками. Вода, кстати, снова ушла. Мы с бабушкой, с мамой еще вчера поставили палочки. Две. Одну там я поставила, другую мама. И смотрим уровень воды. <св okay> вот это вот было сегодня в 10 утра на этом месте, потом она снова вернулась вот сюда где-то примерно здесь сейчас опять ушла. У моей палочки все поинтереснее. Лёша, ты прибавишь этот звук? Вот я прям напоминаю, что Лёша при монтаже не забыл прибавь и ты будет слышно офигенно, как здесь рыба булькает. Там мель, я думаю видно вот тут песочек, поэтому скорее всего рыбеха заплыла. И что ты это? Сегодня дед рассказывал, вот там на той стороне, вот тут вот, на этом песочке, стоят рыбаки и поймали леща на три с половиной килограмма, с берега, не Ни сетью, ничем, вот как. Насчет моей палочки интереснее, сегодня тоже вода приходила сюда, и это уровень в 10 утра, и сейчас вода вот тут вот. Я говорю, Идеально, и прикольно, и весело было бы, если мы завтра проснулись, и вот от этого самого крайнего, вот до вот этого крайнего, если это все высохнет. Но это нереально, здесь, я не знаю, метра 4 воды, 5. Вот, все, бежим, а то а мы... Смотри, это... дымка, да. Не видно на камере, но ты видишь, наверное. Ну, я видишь, но ты Это думаешь... такая пелена. Да. М -м -м -м. Это мы. А это ты. Это мы? Это ты. Let's go. Let's go. Ой, мы бревнышко тащили, как красиво, что ли. Сколько нас 100 денег без... Э -э 100... Бутылок? Четыре. Чего? 4 дня. Мама в понедельник привезла пятилитровку, а двухлитровые, которые уже разморозились, лежат. Пятилитровка сколько? Дней шесть-семь. Дня три. Третий день сегодня. Конец третьего дня. Но опять же, не забывай, они ее заморозили, они заехали в другую деревню, там побыли минут 20-30. То есть они были в дороге примерно два часа, плюс минут двадцать-тридцать были в деревне. Да, а? Да, и... плюс они еще были в деревне здесь Были в катере, грузились При... сюда, Приехали сюда И только после этого мы ее положили То есть это прошло около трех с половиной часов Леша сейчас хочет показать В каком она состоянии Я уверена, что она наполовину во льду Ну не наполовину Но это намек на то, что это очень классный холодильник Мне так кажется, что это холодильник Смотри, со вчерашнего дня Со вчерашнего дня Вот да. Нам -нам -нам -нам. Вот это забирать То, что не размороженное И в другом пакете еще купаты должны быть Это вот будет жариться завтра С 2 кг мяса Еще должна быть такая же пачка колбасок Да Она размороженная, потому что она постарее у нас а и вот, там... а вот пятерку покажи Вон там лед да. Круто, а завтра уже уезжать это прекрасно так. Смотри, я предлагаю эти две пачки, вот это вот мы можем, или там стейки разжарились, стейки расставили. Давай выбирай. Я предлагаю стейки завтра жарить с мясом и его тоже потратить на шашлык. Стейки. Зай, давай, уже ответь мне. Смотри, мне завтра, на завтра собой. остается только мясо. Я предлагаю стейки не жарить как стейки, а накинуть их к мясу, а все колбаски забрать сейчас. Вот. И все. На меня мурс мама бухтит, что жрачки очень много, мяса очень много, она никогда столько не ест. А говорю, тебя потом тошнить будет от этого мяса. Это слово о том, что если бы это было без холодильника, это, естественно, бы разморозилось. И этот холодильник показал себе очень-очень классно. Угу. Его особенности от других. Он надувной. То есть все его стенки надуваются просто воздухом, там, ртом надуваешь, он держит свою форму и из-за этого как-то не пропускает что-то внешнее. Но мне кажется, что... Декатлон. Декатлон бывший, да, да который умер уже, все. Если есть какие-то вопросы, кому-то интересно, что-то из нашего инвентаря, сколько это стоит, как это все выглядит, у нас есть две части детального обзора. Ссылочка будет тут, наверное, в ту сторону показываю. И там мы показывали вблизи в квартире полностью разбирали все, что у нас есть, и показывали, какой у нас инвентарь. жопу кусали все, да. Ну, как бы количество сосисок, вот таких у нас 16 штук, ну, и здесь маленьких, я не знаю, штучек 15, наверное. Так что все нормально, сейчас только костру поближе отнесем, потому что они немножечко замороженные полностью в лед. И все, минут через 10, я думаю, будем все делать. будешь так утоп пустает да пойду я схожу в гости к бабушке с максюхой максюха только что прибегала, спрашивала сколько время груп пол скажи мне точно сколько время а то они там спорят много или мало фу руки чесноком воняет 8 000. тем более кажется какой то красивчик. Бабушка, мы так классные игрушки спрятали. Ты никогда не найдешь. Бабушка, не найдешь. Вообще не найдешь. Нет, вообще не найдешь. Там заказ есть? Там вообще красотища. Вот, смотрите на заказ попечки. Погоди. Попечки. Ладно. Бабуся-дедуси снимает. Солнечко вышло из-за тучек. Это закат. Да. У Мап, Мап, ищи. Шак, Шак, ищи. Муж, Он там, мне снимает. Да. Я, я там не очень хорошо. Да ладно. По сравнению со мной уже все нормально. Ты, как, лично... Ты старенькая, тебе уже можно. Я не Так, Бабулечка. Малявки бегают, так прикольно, классно, все, не знаю, когда уже приедем, на остров, на больше вообще, наверное, никогда не приедем. Поснимали красивейший закат, сосисочки у нас дальше размораживаются, Леша занимается какой-то байдой. Комаров кошмарю. Если это упадет нам палатку, это будет плохо. Плохо. зачем этим заниматься? Он хочет так выгнать всю насекомозаврость. А, чертень. Смотри, как залетали сразу. Я дам вам сейчас Прокумарится. Ой, турнушка, ой, турнушка. <свят> вот, Максим там играет с бабушкой, они заперятывают игрушки. Кто быстрее их в песочке найдет. <свят> Пофоткала красивый закат, выложу попозже в инстаграм. Ну, как попозже, когда приедем. Буду там постепенно отсматривать фотки. Там, наверное, в районе 50 у нас. И Лёшка фоткала, и Лёшка меня фоткала. Закат на фоткали, чай. Не ломай, у тебя все вообще подсвет. Ты красавчик даже здесь, помимо нас всех. Вот, Так что подписывайтесь на Инстаграм. Там много чего интересного. Все выходит намного раньше. Потому что фотки я могу выложить уже по приезду. А Видос нужно монтировать. Боюсь, боюсь, боюсь. Вот такого вот дурнушку иногда в истории выкладываю. Я просто тут ты метишь только моров нет Бекс. красота их и так не было я маме подхожу говорю на завтра осталось только мяса Она такая, в смысле я говорю ну в прямом купаты сосиски все жарятся сегодня сосиски ну Мясо остается назад, в смысле, там же много всего было. -то. Там хера не было. Там были только купаты, только мясо. Ну ладно, я не может, говорила, что там купать, штук 50. Что? Здесь пожарить можно. Кого? Здесь... Ты задолбаешься, переворачивать. Там ты хотя бы решетку кладешь. Здесь Опять же, нам нужно сделать так, чтобы уголь не возить домой. А там прекрасно завтра. Но там не столько, чтобы мясо жарить. Ну, может, чуть побольше. Я предлагаю просто еще. Я просто переживаю то, что не хватит на завтра. Смотрите, сколько На шашлык ты переживаешь, что не хватит? Ну, такое, да. Не знаю, не очень понятно на самом деле, да. Нам, кстати, буквально через пару-тройку дней предстоит поездка. На сколько километров? Триста? Гагина. А, я почему-то сказал сегодня 300 километров ехать. Ну, значит, почти 200. С остановками, с чем-то там еще, то плюс город 200 километров, короче, нам ехать. Для нас это будет супер-супер такая новая поездка. Мы максимум ездили вот сюда это ну плюс-минус 85. Вот это будет 86, по-моему, на навигаторе пишет. А для нас 200 это будет вообще... Нет, 76 до деревни, 85 от дома было. А там будет почти 200 километров нужно проехать. Это ничего себе. К слову, кто не знает, Леша за рулем пару-тройку месяцев. Просто <laughs> вот. Уже пол, пол России скатали. Ну, пол, пол нижнего. Сейчас, бежим, ты за сигареты идешь? Моя, где моя? Ты за сигареты идешь? Или со мной смотреть? Там, короче, такое все розовое. И поэтому мы бежим смотреть и фоткать. Что-то там прямо розовое. Ой, какая красота. На, себе. на, ты снимаешь я... я фотографирую. Вот это бомбежная. Вода прямо розовая. Вот это бомбежка. Как еще сфоткать, чтобы было красиво? Вообще. Попробовал к воде подойти. Твою, ты ж, ты ж. Я туда пойду, сейчас мне башке. Все, спасибо. Ты знаешь, что мог сделать? Сначала пожарить. Все уже можно нанести. Пожарить те, которые размороженные. <нелез> Поздно. Они прям такие хорошие, видите? Ну, на этих больше жара надо, так что брали. И прошло и века. Папа сготовил. Ай, какая вкусная. Ой, какие вкусные. Давай, я сейчас это запакую. А ты... Ой... А ты сейчас то, да, сделаешь? Угу. Бабушка, смотри. смотри. И Максима, смотри. Максим, не кидай, у нас. Она Они готовы точно. А что, а ты знать? думаешь, нет? Не знаю, прошу. Сейчас я даже разрежу, но я думаю, что да. Разрежу. Сейчас разрежем, проверим. Вторая партия сосисочек уже готовится. И сейчас быстренько побежим кушать. И будем делать прощальный костер. Время у нас сейчас, вот, время полдесятого. Жарит вторая партия сосисочек сейчас доделаем, побежим кушать и будем делать прощальный костик. будь здоров Спасибо. Да? папа сделал угольки из подручных средств, отсюда забрал от деревьевцев осталось и из пакета еще насыпал. да? сейчас папа нам сделает вкусноту, всех накормит Ну какой замуровыш, а мне покусали все вот эти вот места чешется все несусветно очень сильно хочется завтра в ванну отмокать от всех укусов. Такая. Вечерняя такая. Вечернее обжиралово. Потом, потом. А что ты? Вечернее начну. Начну. А чего? А молочку шариками. Молочку шариками. А, что это? Ну там Сосиски, грибы, зеленуха, курица. Бон аппетит. Вообще. А как снил. в ресторане. Пошли ночью поесть. Заглажишься в два часа Все готовы к хорошальному костру Будь Дня? здорова бабушка М -м -м -м. Бабушка М -м. недовольствует довольствует у нас Бабушка хочет кровать идти Бабушка довольствует, но она заболела Прыжет соплями, Так Ничего. иди ложись а Мне так грустно одной А с вот Максимом мне было бы не грустно А Максим тоже будет сейчас вот это вот, смотрите А у -у -у. мы Бабушки остров. Дед приедет, а -а -а. вот бабушка с будет веселиться. Вот вам не грустно будет. дома? Да. дома уже будет грустно, да. Максим, ты готов? Ты, папа, нифига себе, ты сразу сколько заложил. Я, вижу. я уже боюсь, я вижу количество костра внизу. А, посмотри, нам, нам светит. Да не нам это светит, бабушка нам, нам. паранойя. Что там у них костер. И вон там костер, смотри. Там а, у нас, вон еще, видишь, желтый? На, на камере вообще, там конечно, не видно. видно. Вы посылайте знаки СОС, точка-серая, точка тире. Я что нам разочек. Вот. Разочек. Что-то мы тут распалили конечно, ну, да. А у, и... у нас там соседи. И он там соседи нам моргают. Вон, пи пи пип моргают. И мы моргаем mm -hmm. монариками. Mm -hmm. Я надеюсь, на камере будет видно, что они моргают, да? А это сейчас пока светит. О, выключили, включили. А, чтобы они не знали, что мы дедушкин родственник. Ну, разница. Да не знают. Знают? Скорее всего. Максим, Моргает. Все, сидим тут, короче, греемся. Последний костер. Ты не знаешь как. Мам, кидай. Там почему, даже не. Мама. А теперь можно кидать? Сейчас подожди, папа кинет эту штучку. Все, не открывает кровашку. Кидай. Бабушка, смотри. Максим, садись на стул, иди. Сейчас будет просто. Держи, нет. ты снимай, а я на телефон буду. Да. Садись. Сейчас она пока там растечется, все дела. Я видел сейчас все цвета. Вон, да, ну, сейчас он снизу будет гореть. Как-то она вообще... Да. В прошлый раз было хорошо. У нас прям синий-зеленый. У внизу горит. Где? Синенький вон. Синенький внизу горит. А что, а у нас снизу потекло? М -м -м. М -м -м. Вот просто этих чехлет накидали. накидали. Видишь? Синенький цвет. Тут раз было красивше, прям весь огонь разгорелся у нас тогда. Не знаете что, так все разгорелось. Можем... Потом он перетекает в другой цвет. Вот. Синенький, у нас тогда прям весь был. Синенький, зелененький. Что да снимай. самолет сытий снимай. наверное снимай на мас надеюсь пиш моргает да М -м -м. да самолет скорее всего. точно самолет мама опять началось опять начинается да. опять начинается мама мы тут все в этой налого посматриваем друг баба не намалгает я думаю, люди там пытаются рыбачить, а мы немножечко. Отвлекаем. Есть. Да. А я думаю, их Что это там надумала? Еще кинуть. Максимочка, держи. А -а -а. Раздевайся. А то какой-то дамань. Похож на бомжику у нас, когда заправлены футболочкой. А -а -а. Кидай. А -а -а. Сейчас смотри, что будет. А -а -а. Уху, oh Аларма! -oh -oh. uh -huh.